Для того, чтобы сделать снимок экрана, вам нужно открыть то окно, которое вы хотите снять. И запускаем саму программочку. Вот так она выглядит. Вот. Для того, чтобы снять скриншот экрана, тут есть много разных функций, но я вам рекомендую пользоваться вот этим. То есть выбор вручную области снятия экрана. Нажимаете. Программочка уходит с экрана и выходит вот такое вот окошечко. Да, видите, оно убегает от меня. Которое показывает положение вашей мышки для того, чтобы вы сняли экран. Вот смотрите. Ну, допустим, страницу вот эту я хочу снять полностью. да? Вот я беру, нажимаю мышку и держу мышку нажатой. И выделяю ту область, которую хочу выделить для снимка. Вот у меня выделилась область. Отпускаю мышку, левую мышку. И нажимаю клавишу Enter. Такой щелчок происходит, как будто фотопад сфотографировал. Дальше мы заходим в саму программочку. И вот у нас этот скриншот. Уже туда загрузился. Ну, в данном случае нам просто нужно взять его и сохранить. Нажимаем, вот, стрель, э, нажимаем кнопку с дискеткой, выбираем папочку, куда мы будем сохранять. Ну, я выберу папку Screen и обязательно выбрать тип файла PNG, PNG вот этот. И ну, я обозначу его единичкой этот файл и нажимаем сохранить. И после этого нужно выбрать Режим сохранения цветов. Я выбираю RGB 24 цвета. Ок. Okay. Все, этот файл сохранился. Этот снимок экрана сохранился в этом месте, куда вы указали. Ну, а потом вы можете его отослать, куда вам нужно. Вот. Есть еще маленькие такие нюансики. Вот, допустим, на странице Empower Network, для того, чтобы отправить подтверждение оплаты блога, вам нужно... Нажать вот на этот вот плюсик Show Program Details, то есть показать детально. Нажимаете, открывается у вас окошечко, где показано, какого числа вы оплатили первый раз. То есть это показывается 9, 9 месяц, 7 число 2013 года. И до какого у вас оплачено. То есть до февраля месяца, 8 числа 2013 года. То есть в первую очередь идет месяц, потом число месяца и дальше год. Вот нужно нам открыть. И нужно нам, давайте еще один снимок экрана сделаем. То есть нажимаем на вот этот вот квадратик с штриховыми сторонами. И отмечаем страницу так, чтобы у нас захватывалось вместе с нашей фамилией. Видите, чтобы это было видно, что это наш блок. И опускаем вниз, но ну можно вот до сюда вот. Окей, okay. посмотрели все, отпустили мышку и нажимаем Enter. Открываем программочку, все, у нас эта программочка, у нас эта страница уже здесь. Вот смотрите, видите, да, с, с развернутым э, полностью детализацией. Окей. Okay. Так, в том случае, когда бывает вам нужно сделать снимок экрана, но у вас не помещается эта информация на весь экран, которая там есть ниже, да, ну что, в таком случае рекомендую вам нажать клавишу Ctrl, держать ее нажатой и нажимать минус на клавиатуре. Я вот нажму минус. Видите, уменьшается у меня масштаб 90% стал процентов. Еще я нажму вот так вот. То есть мы уменьшили масштаб экрана и у нас уже появляется здесь другие, то что ниже была информация. Мы можем нажать на плюсик и снять вот этот вот. Весь экран. Я думаю, никаких трудностей у вас это не составит. Вот. Значит... В этой программе есть еще много дополнительных функций. Вы можете ее изучить. Но для того, чтобы просто делать скриншот экрана, я вам сегодня э, все для этого рассказал. Все. Используйте с успехом и желаю вам всех благ. Всего хорошего. Пока.